поднялся да давай <связать> мне кажется не слышит этот чувак не ожидает что я начну. только начинаю пушить сразу окей okay? okay, okay, я сразу поехали минус <связать> один <связать>